Всем приветико, желание человека узнать о вас и также узнать, по какой-либо причине вы поступили в каком-то моменте, в какой-то ситуации именно так, а не иначе, не по-другому. Также человек хочет узнать о новых знаниях и узнать о своей будущей жизни. А кто-то интересуется даже хочет узнать о своей прошлой жизни. И также человек хочет узнать, как правильно нужно поступать, как надо правильно делать, чтобы все мечты исполнялись. Всем пока!